Всем привет! На связи Евгений Карташов. Это первый урок, по обучаю... обучающий урок по платформе GetCourse, а именно о том, как ее настроить для вашего бизнеса, чтобы вы могли проводить вебинары, автовебинары, создавать тренинги, выдавать доступы вашим студентам, делать рассылки и, собственно, перевести полностью вес в ваш бизнес на платформу GetCourse. Напомню, что я сейчас делаю эксперимент. В рамках YouTube я делаю целый плейлист, в который я выкладываю ролики о том, как пользоваться платформой. И мы с вами пройдем абсолютно все в абсолютно бесплатном режиме, чтобы вы могли полностью с нуля самостоятельно настроить школу так, чтобы она у вас работала полностью автоматизированно. И вам не надо было тратить время на разные вопросы, связанные с оплатой, выдачей доступа, отправкой смс, звонков, сообщений и прочее. Ну То есть мы уберем все технические заморочки, которые вам мешают автоматизировать вашу школу. Для того, чтобы вам это было сделать максимально удобно, я на платформе GitKourse, так как я ее уже достаточно давно пользуюсь. Сделал для вас специальную страничку Она называется «Бесплатный курс по настройке ведения бизнеса на get -курс», Где я, во-первых, вам даю бонус Вы, нажав на кнопочку «Пройти регистрацию», получаете 14 дней бесплатного использования платформы В рамках которых вы успеете все, что вам необходимо настроить А также выбрать тариф, который, вас, который вам больше всего подходит Оплатить ее и уже начать именно действовать с точки зрения бизнес-процессов То есть вы все это дело настроите и сможете уже пользоваться полноценной школой Второе а, так как я буду записывать много уроков а, в рамках YouTube, и также много уроков, которые я не буду выкладывать на YouTube, потому что они могут быть короткими. Ну, какая-нибудь гифка, к примеру, что люди спрашивают, и у меня не отправляется рассылка, что мне проверить. Я же не буду такие вот по 30 секунд ролики выкладывать на YouTube. Я для этого сделал обучающего бота в Телеграме, который будет вам делать рассылки а, тех мини-уроков, либо больших уроков по платформе GitCourse, чтобы вы могли решать разные операционные проблемы, которые у вас будут возникать. И, соответственно, все. Обучающие ролики, которые я буду записывать на YouTube, они доступны по этой ссылке. По ссылке «Получить уроки». И также, так как у вас будут возникать вопросы, связанные с настройкой платформы, какие-то будут у вас проблемы точно возникать, и вам необходима будет помощь. Для того, чтобы вы не оставались со своей проблемой один на один, есть чат. Подключайтесь к чату. В чате буду я, буду другие специалисты, мы вам поможем быстро настроить все, что связано с платформой GitKurs. Договорились, да? То сейчас вы нажимаете на кнопочку регистрации, мы с вами начинаем регистрацию. Процесс регистрации, он очень простой. Мы попадаем, нажав на ссылку на страничку Git-курса, на главную, а после чего нам нужно нажать на начать использовать Get курс Вы вводите ваш корректный e-mail адрес. Это адрес не вашей школы, а именно ваш адрес. Сюда вам будут приходить всякие биллинги про оплату, разные рассылки о каких-то предстоящих обновлениях и прочее. То есть это ваш личный адрес, через который вы связываетесь с техподдержкой Git-курса. Дальше вводите, соответственно, имя, фамилия, телефон. Опять же, эта информация нигде не фигурирует, об этом не узнают ваши студенты. Это только ваш личный профиль, как пользователь платформы GitKurs. Указывайте, что вы не робот и придумайте название вашей школы. Это название нигде не будет фигурировать, потому что мы с вами в этом уроке научимся настраивать домены и привяжем домен к нашей школе, чтобы наша школа была доступна по короткому, красивому адресу именно вашей школы. И вот таким образом мы сможем создавать с вами... Вот такие красивые странички, прикреплять к ним видео, создавать вебинары, автовебинары и все остальное, что вам может потребоваться. То есть мы это все с вами сделаем. Для того, чтобы, соответственно, ваша школа вот таким образом красиво выглядела, мы на следующем этапе, то есть в этом же уроке, мы с вами будем покупать домину Но сейчас вам нужно будет указать ваш персональный ID вашей школы. В моем случае, у меня когда я только стартовал, был проект, связанный с сетевым, сетевыми предпринимателями. И я просто назвал свой логин target.mlm.ru да? То есть я вот здесь просто вписал target.mlm.ru И, соответственно, вот это стало моим айдишником И по этому адресу также доступна моя школа Но ну, на следующем этапе мы с вами прикрепим домен первого уровня, так называемый да, вот этот вот, этот И ваша школа будет доступна по короткому адресу, а не по вот этому длинному Окей, да, то есть вы прямо сейчас проходите регистрацию Сделать это несложно. Если возникнут какие-то вопросы, всегда есть чат. Напишите туда, подскажу, чем смогу. Окей, представляем, что вы только что пошли регистрацию, и вы входите в ваш личный кабинет. Давайте как раз-таки туда и зайдем. На следующем этапе, после того, как вы входите на платформу, вы попадаете вот примерно в такой интерфейс. То есть у вас будет два профиля. У вас будет один профиль как клиента платформы GitKurs, где вы сможете переписываться с поддержкой. И также у вас будет ваш личный профиль именно школы. То есть это школа, в которую у вас будет приходить ваши студенты, будут у вас что-то покупать. Здесь, соответственно, существуют разные тарифы. Это тариф, старт тариф, любитель тариф. Профессионал, тариф-эксперт, тариф-продюсер Я думаю, вы видите тарифы, вы видите их стоимость И их единственное отличие – это в количестве пользователей, которые вы можете содержать, так скажем, в вашей школе Тарифы сейчас мы рассматривать не будем, потому что это всегда индивидуальный вопрос Как вы видите, на данном этапе у меня тариф называется «Старт» То есть это, получается, самый первый тариф, который стоит 4400 рублей в месяц Но если его оплачивать на 12 месяцев это получается две с половиной это сильно сильно дешево я рекомендую вам если вы только стартуете начинать с этого тарифа его в принципе для начала достаточно собственно мы с вами попали в школу теперь у вас возникает два вопроса первый а как сделать так чтобы ваша школа была доступна по короткому адресу да то есть вот таким образом чтобы э, людям а вам заходить указывая ваш короткий адрес это первое и второе а как где купить вот этот короткий адрес, если у вас его нету? И второе, это второе, да, и третье, соответственно, это как делать рассылки именно от вашей почты, чтобы вы могли делать рассылки вашим клиентам, студентам и всем остальным. Потому что если вы не прикрепляете к платформе вашу почту, не прикрепляете ваш домен, то вы можете отсылать только 50 сообщений в сутки. И все они будут идти именно от длинного адреса вашей школы, а не от, вашей, а не от вашего домена. Возможно, сейчас это звучит сложно, но, в общем, какая идея? У нас в настройках домена, то есть, когда мы открываем настройки, домены, открываем их, это список всех школ, которые вы можете к себе прикрепить, причем ограничений на них у вас нет. Вы можете купить себе один аккаунт Git-курса и держать в нем сразу множество школ. Возможно, у вас был такой вопрос, но вы его еще не успели задать, либо он у вас просто эм, был не озвучен. Да, вы можете содержать несколько школ и легко управлять ими из одного аккаунта. Это, в принципе, как делаю я, так как у меня есть несколько проектов. Следовательно, если вы не привязываете домен, ваша школа доступна только по вот такому адресу. И если вы не привязываете почту, то в этом случае ваша школа отправляет сообщение тоже с такого вот некрасивого, неприятного адреса. Давайте я вам его покажу. То есть, смотрите, а если вы не привязываете вашу учетную запись, то есть, не говоря, вашу почту, то вы будете отправлять сообщение с адреса novoreplay.getkurs.ru В этом случае вы сможете отправить только 50 сообщений. И, соответственно, так как пользователи видят какой-то непонятный ящик, который не от вашей почты, то ввиду этого пользователь, скорее всего, ну он может получить это сообщение в спам и так его и не прочтет. Давайте решать оба этих вопроса. Первое. Нам нужен с вами домен. То есть это домен нашей школы. Если у вас его нету, вы можете его спокойно купить у регистратора reg.ru. Почему именно у него? Ссылочка, соответственно, на него у вас будет в уроках. То есть если у вас будут возникать вопросы, куда нажимать, как регистрироваться, я для вас сделал дополнительную страничку. Она доступна и в боте, и также я ее добавлю в описание под YouTube, под этим роликом. Здесь будет три этапа. Первый, мы проходим регистрацию, я вам ее только что показал. Второе, это купить дом. Мы сейчас с вами этим займемся. Почему я рекомендую покупать именно у этого регистратора? Потому что здесь домены стоят 199 рублей в год. Это очень дешево, это официальный реселлер доменов. Он при необходимости вам отправит все сертификаты на владение доменом. Вы их сможете распечатать в рамке, все как положено, и это будет э, полноценно ваш домен. Короче, это дешево, я им пользуюсь несколько лет и горячо рекомендую. Соответственно, вам нужно выбрать какую-то... Какой-то домен, как это делать? Вы пишете вверху, где вы видите список, введите домен, любое ключевое слово, которое вы хотели бы использовать для вашей школы. Ну, к примеру, там, мнемо, мнемо, land. Допустим, у вас какой-то проект по развитию памяти, вы пишете слово мнемо, land. Система сразу же их перебирает и смотрит, если он свободен. В данном случае, как смотрите, он сразу же свободен, и он стоит 199 рублей а, в год. Соответственно, я могу посмотреть, в каких еще зонах может продаваться этот домен То есть он еще есть в доменной зоне онлайн И также есть еще домены по вашему запросу То есть есть еще дополнительные зоны, в которых он также еще доступен И, соответственно, список стоимости Мне они, допустим, не интересуют Меня интересует только домен по .ру Нажимаю на перейти к заказу Система мне сразу же говорит, что смотрите Вот вам плюсом еще эконом для вашего дома премиум DNS, ssl сертификатор Отключаем, нам это не надо. А хостинг, отключаем, хостинг нам не нужен. Смотрим, что еще. То есть у нас стоимость должна стоит 199 рублей, и все, больше нам ничего не надо, потому что DNS, SSL-сертификат, это все вам, вам даст гид курс бесплатно. То есть это все у него включено. После чего мы нажимаем, соответственно, на оплату и оплачиваем данный дом. Я показ не буду сейчас ну демонстрировать показ, потому что дальше это просто идет оформление заказа вы добавляете вашу карточку и оплачиваете делать это прямо сейчас и как раз таки после того как вы оплатили вы попадаете в, в личный кабинет где вы сможете увидеть список ваших доменов то есть это те домены, которые вы используете в вашей работе соответственно вы выбираете домен который вы только что купили и вы видите примерно вот такое окно здесь будет написано управление да то есть опции управления операции контакты продление Автопродление DNS сервера. В вашем случае обратите внимание, чтобы у вас стояло обязательно на автопродлении. Это, это будет обозначать, что если у вас закончится доступ, то есть через год, то система автоматически продлит ваш домен, и у вас не будет такой ситуации, что студент попробует зайти к вам на сайт, а у вас будет написано, что домен не оплачен, данный владелец не оплатил за него. Что выглядит максимально непривлекательно для вашего потенциального клиента, и это точно будет бить по вашим продажам. Чтобы просто избежать такой минимальной оплошности, ставьте автопродление. Дальше. Теперь нам необходимо прикрепить этот домен к нам на GitKurs. Как раз-таки после того, как мы его прикрепим, наша школа будет доступна по этому адресу. Как это сделать? Мы возвращаемся обратно в настройки домена. То есть мы их легко найти. Вы нажимаете на свою аватарку, после чего здесь появляются настройки аккаунта. Настройки аккаунта открывают у вас вот эту главную страничку где вы нажимаете на домены и внизу нажимаете на добавить новый домен. Соответственно, теперь сюда вам нужно указать тот домен, который вы хотите добавить. Сейчас он мне, скорее всего, не даст его добавить, потому что я вот только что добавил, но давайте просто попробуем. Нажимаем на добавить. Давайте я вот так сделаю. Нажимаем на добавление, появляется новый экран, и система вам говорит, а где вы хотите размещать вашу где нужно размещать вот этот домен, про который вы говорите, который вы только что прикрепили. И в нашем случае, чтобы э, вам не надо было покупать еще какой-то отдельный хостинг, еще где-то решать какие-то вопросы, вы указываете, что на стороне гид-курса, вот первая, видите, вот звездочка, и вам теперь необходимо взять вот эти вот э, NS, -ки, DNS, -ки, добавить ваш профиль вот сюда. Как это сделать? Здесь вот есть вкладка, называется DNS серверы и управление зоны. Вы нажимаете на слово «изменить», Появляется экран, соответственно, здесь будет написано DNS сервер, здесь будет написано бесплатные сервисы от reg.ru. Нажимаете на изменить, и вот здесь выбираете свой список. Появляется такой список. Соответственно, теперь вы возвращаетесь обратно на GitCourse, копируете первое, вставляете, копируете второе. Нажимаете «Добавить еще», потому что видели, что их здесь 6, а там только 2 было. Набираем 3. И таким образом мы должны простаивать все, чтобы их было 6 штук, как вы видите прямо сейчас на экране. После чего вам нужно будет нажать просто на «Сохранить». И если ваш домен, а это, то есть, это занимает в районе, наверное, 2-3 часов, чтобы ваш домен... Перенесете, так сказать, в управление Git-курс, это занимает от 3 примерно часов, то есть максимум 10 часов, насколько я знаю. После того, как вы это сделаете, вот я возьму вам пример, у вас будет написано так, домен Дон Карташов, сейчас указывает на, и мы как раз-таки видим, что это адреса именно Git-курса. Если сейчас мы вернемся в домен, который я сейчас пытался добавить, да, то есть это вот был, давайте еще раз добавить домен, вот он, то он как раз говорит, что сейчас домен указывает, и информацию невозможно получить. Соответственно, когда вы добавите ваше DNS сервера, после чего нажмете на «Продолжить», у вас будет написано, что вы их сохраняете, и вы, соответственно, сможете их увидеть, что они у вас вот здесь все прописаны. То есть еще раз мы открываем домен, нажимаем на DNS сервера, и видим весь список, который нам просил указать GitKurs. Идем к нам в профиль, нажимаем на «Проверить сейчас», и вот здесь будет написано, что сейчас указывает на... И вот мы видим все адреса, которые мы указали. А когда проверка еще не прошла, будет написано, что он сейчас указывает, и информацию получить, информацию получить не удалось. Соответственно, теперь, если мы открываем Дон Карташов, у нас открывается логин Гит курса, То есть это уже вход в нашу школу. А Как сделать так, чтобы по вашей ссылке, по вашей... По вашему домену открывалась другая страничка, да, вот не вход в компанию, а какая-то другая. Мы это с вами будем разбирать на следующих уроках. Следовательно, наша основная задача дождаться, когда наш домен пройдет вот эту авторизацию и перенос, после чего мы сможем дальше работать с этим доменом. Для чего это необходимо сделать? Потому что как только мы добавим сюда домен, мы сможем создать на него почту. Это нельзя сделать до того момента, как мы не прикрепим к нему почту. Поэтому этот процесс, это самый долгий процесс в самом начале, чтобы прикрепить домен а, к, вашей, к вашему аккаунту. После того, как у вас домен будет принесен, только после этого этапа мы с вами можем создавать почту. Поэтому, возможно, вам надо будет поставить это видео на паузу и подождать несколько часов и вернуться к, и продолжить вот этот урок. Потому что до тех пор, пока у вас домен не перенесен на GitCourse, а мы не можем с вами на этот домен создавать почту. Именно в этом сложность. А что нам необходимо сделать на следующем этапе? Следовательно, все достаточно просто. Как только проходит наш домен модерацию, переносы, мы теперь можем прикрепить к нему нашу почту, с которой мы будем вести все наши переписки с клиентами. Соответственно, если вы хотите, чтобы у вас была красивая почта, как, примеру, вот support.sobachka.donkartashow.ru либо там hello.sobachka.donkartashow.ru возникает вопрос, как это делать. Вы можете использовать разные сервисы для почты. Это может быть бизнес Mail.ru, это может быть бизнес Яндекс.ру, это может быть а, бизнес почта Рамблера, либо бизнес почта от Гугла. Я уже, наверное, лет 10 использую почту от Яндекса, потому что сколько я не пытался ей пользоваться, она всегда работала стабильно, и меня никто не урезал в тарифах. То есть, несмотря на то, что мы сейчас с вами будем регистрировать бесплатно почту для домена на Яндексе, а, Mail меня два раза урезал в лимитах, и у меня часто пропадали файлы, которые я хранил на дисках потому что к ним не было обращение в течение 6 месяцев, и Mail читает, что если обращения нет, то их можно удалять. То есть для меня это было не очень удобно. Собственно, а как нам теперь создать почту? Мой выбор я аргументировал, почему я использую Яндекс. Соответственно, у вас на страничке внизу будет на написано «Шаг 3. Настроить почту». Мы нажимаем на вот эту кнопочку «Настроить почту». У нас появляется Яндекс, так называемый, «ПДД». То есть это Яндекс, почта для домена. И вот как только мы с вами получили а, перенос почты к нам на GetCourse, мы теперь указываем эту почту сюда. То есть, мы, точнее, не почта, а домен. Мы пишем Don Cartashow. В данном случае я напишу V1. И нажму на подключить бесплатно. А, ну в данном, системе, в данном случае система на меня ругается, потому что я зашел со своей почты уже для домена. Я сейчас подключусь на свой основной профиль. Вот, вы должны это делать с личного профиля на Яндексе. Поэтому, если вдруг у вас, кстати, нет почты на Яндексе, ее создайте. Это будет ваш, ваша дополнительная личная почта. Теперь мы пишем здесь ваш домен, карташов. Нажимаем «Подключить бесплатно». Соответственно, вы указываете именно ваш домен, который вы купили на прошлом шаге. Появляется вот такая ситуация. А вам система, вы попадаете в веб-мастер, и система вам говорит, что вам нужно добавить домен. Да? То есть мы еще раз его сюда добавляем. Пишем donkartashow1.ru, нажимаем на добавить домен. Система еще раз нам говорит, видите домен, давайте еще раз. и она нам создаст почту по умолчанию. То есть она создает почту по умолчанию вроде бы как администратора именно с тем именем, которым у вас, которым у вас называется почта. Нажимаем на добавить. Домен с таким именем уже добавлен к организации. А, смотрите, я сейчас еще раз попробовал без записи. У меня система ругается, потому что я уже зарегистрирован в системе, как Дон Карташов, и она думает, что я пытаюсь добавлять дубли. Поэтому она мне не дает этого сделать, у вас такой ошибки быть не должно. Но если вдруг она у вас появляется, и вы не можете добавить ваш домен при нажатии на кнопочку Добавить домен. Делаем это следующим шагом. Мы нажимаем на слово админка внизу. То есть вы в любом случае попадаете в Яндекс.Коннектор, да, то есть в Яндекс.Коннект после того, как вы добавляете ваш домен. После чего нажимаете на админка. А после чего вам необходимо сделать, нажать на новая организация. Нажать на новая организация. Потому что у вас сначала создается пустая организация. Вам нужно создать именно организацию под ваш домен. Нажимаем на. Новая организация. Система спрашивает, как теперь наз называется ваша организация. И давайте сейчас мы, как раз, чтобы у меня не возникало ошибки, я напишу Дон Карташов, Дон Карташов и, допустим, v4.ru. Нажимаю на подключить. Сейчас все должно произойти, и меня должно перекинуть именно на админку. Вот, появляется такая штука. То есть, видите, на прошлом шаге у меня с ней была ошибка. Нажимаем на подтвердить домен появляется вот такая непонятная история. Здесь написано метатег, html файл и dns Нам нужно добавить вот этот код dns -а к нам на git курс, для того, чтобы этот домен теперь у нас заработал. Как это сделать? Мы возвращаемся обратно к нам на git курс, в домен, с которым мы работаем. Сейчас, где он у нас был? Домен. Берем, допустим, вот этот домен Дон Карташов. Возвращаемся к нам на, на Яндекс. И система нам говорит, вам нужно добавить запись с форматом, вот с этим содержанием. Копируем этот текст, открываем наш профиль обратно в доменах да, вашего почты, есть ваш домен, который вы добавили. И все, что нам необходимо сделать, это вот здесь выбрать тип текста, тип txt, txt, ввести значение, которое мы только что узнали, вот такое пустое, и нажать на кнопочку «Добавить». После чего нажать на кнопочку «Сохранить». Теперь система должна проверить какое то время, то есть это опять же может занимать от часа до примерно 4 часов и подтвердить наш домен, то есть наш домен, когда мы вернемся в мастер, он будет здесь висеть не красненький, а зелененький, как к примеру, сейчас я вам покажу. А ну давайте, наверное, вот Дун Карташов основной. Вот, вот такой значок должен висеть, то есть, что вот target party, домен подтвержден. После этого момента мы уже с вами сможем создавать почты на Яндексе. Как мы это делаем? Все достаточно просто. Мы нажимаем на кнопочку почта. Нас перекидывают в нашу организацию. Обратите внимание, что вам нужно выбрать именно организацию, для которой, с которой вы работаете. У меня просто множество доменов уже. Да, вот Я, допустим, нажимаю target party. Вот у меня уже есть созданные пользователи. Мы нажимаем на «Добавить пользователя». И нам нужно просто полностью заполнить данные нашего контакта, через который мы будем делать все необходимые рассылки. То есть пишите, допустим, Евгений Карташов. Логину в данном случае вы можете указать любой саппорт, hello, там, что угодно, help. Соответственно, прописывайте все необходимые данные для вашего профиля, после чего нажимаете на «Сохранить». И у вас будет создана новая учетная запись. Как с ней работать? Все достаточно просто. Теперь, для того, чтобы вам зайти на вашу почту, именно вот в этот профиль, вам необходимо открыть главную Яндекса, то есть обычную главную Яндекса. После чего вам необходимо нажать на... Так, не туда. Добавить пользователя. И теперь, соответственно, вам нужно ввести просто почту, которую вы только что сделали для вашего профиля. Да, допустим, вот Direct, Hello, какую угодно. Допустим, вот Hello, Umnarium, да, вот как пример. Нажать на «Войти», система, ну, соответственно, вводит ваш пароль, нажимаете на «Войти», и теперь вы сможете всегда заходить на вашу почту именно с помощью этого аккаунта. И таким образом, теперь, когда мы вернемся обратно на GitCourse, в раздел «Почта», мы сможем выбрать, соответственно, у вас не будет такого списка аккаунтов, у вас будет тот аккаунт, который вы указали, ну, допустим, вот target Party, и у меня, соответственно, есть почта «Support», которая создана для переписок, и, соответственно, вот он у меня, target Party. Я именно его беру, и теперь я для рассылок могу делать все Отправляем рассылки именно с этой почты. Есть еще один момент, который вам необходимо настроить для управления доменом. Нажимаем на инструкция. Это последний шаг, и на этом у нас этот срок будет закончен, и у вас будет готова школа. Uh, у вас будет uh, готова не школа, а будет готов домен То есть для входа ваших студентов, чтобы вы были доступны по короткой ссылке И у вас будет готова почта, с помощью которой вы сможете делать все необходимые рассылки То есть без этих шагов просто нельзя Так, а способы настройки домена для рассылок Что нам необходимо с вами сделать? Так, мы идем в самый низ Собственно, нам вся система, по... то, что я вам показывал в уроке Здесь это прописано все Так Следующее. Останется добавить вот эти надписи, которые вы видите в управлении доменом ваш, к вашему домену. Делать это достаточно просто. Мы возвращаемся обратно к нашему домену. У нас есть вот список переменных. И нам необходимо просто те данные, которые нам указывает GitKourse. Сейчас где они у нас находятся? Раз почта. Допустим, вот он, Дон Карташов. Сейчас еще раз. Вот эти переменные нам необходимо будет указать в настройках домена То есть мы видим, что а, имя записи собачка То есть имя, вот оно, собачка Дальше нам необходимо а, тип записи txt и скопировать содержимое Идем тип записи, тип txt и значение, вот оно содержимое Мы его сюда добавляем, нажимаем добавить Дальше спускаемся вниз DKIM для подписи писем. Соответственно, мы копируем имя записи, txt, DKIM, то есть мы копируем всю эту информацию и вставляем таким же образом, как еще одну переменную. И в самом конце нам необходимо защитить репутацию домена. Сделать это тоже просто. Вам надо будет зайти в вашу почту на Яндексе и настроить переадресацию писем, которые к вам приходят с ошибками на вот эту почту. После чего вы нажимаете, соответственно, на «Сохранить» и ваш домен будет полностью готов к работе, настройки ваших платежных данных и всех остальных необходимых для вас данных. А В целом, на этот урок мы завершаем. Если у вас появляются вопросы, еще раз напоминаю, что обращайтесь в чат, подпишитесь на бота, все ссылки для регистрации у вас уже есть, и они вам доступны. То есть я вам добавил еще раз ссылочку на бесплатный курс, проходите регистрацию по вот этим ссылкам на гидкрусе, чтобы у вас было 14 дней бесплатно. Подписывайтесь на бота обязательно, потому что именно через бота я буду делать уведомления о выходе новых уроков. Как вы видите, они не самые простые, и вам точно потребуется помощь для решения каких-то моментов, с которыми вы были которыми вы были не готовы. Поэтому как только вы подписываетесь на получение уроков, подписывайтесь на к чату и будьте готовы, начинаем с вами работать, поможем вам и всем разобраться. Все, если появляются какие-то вопросы, можете писать их в бота, можете писать их на YouTube, соответственно... Большая вам будет за это благодарность. Лайки, подписки на канал. Увидимся тогда в следующей серии. Пока-пока.